Окна. Как вы думаете, какая роль у окон по сравнению с дверью, более важная, более значимая или менее важная и значимая в доме? Вот вы уже много чего слушали, о дверях мы говорили, как о портале, который разделяет, условно говоря, выражаясь, разделяет наши проекты как на условно-внешний, условно-внутренний. А что же тогда об окнах? Какая у них роль? Дверь, дверь открывается, закрывается. Окна современные не все имеют ставни. Как вы знаете, когда-то окна имели ставни. А, например, скажу вам, как есть. Вот в очень сакральных местах окон Нет. В бункерах окон нет, в комнатах переговоров секретных, пресекретных окон нет. В алтарных частях храмов окон нет. Ну, в пещерах окон нет. Да, то есть окно это одновременно как, как и двери окно. Одновременно. Да, окно это смотреть но у него более глубинная смысловая нагрузка, скажем так, чем у двери. Дверь — это более значимый портал, потому что в него мы входим и выходим, а в окна мы заглядываем. Так вот, касательно окон, касательно ведает окнами на уровне наших домов, пространств, в чистом виде Дева Мария, Богородица. Богородица, женская энергетика, управляет окнами. В казино окон нет, а там нет Богородицы. В алтарной части храма женскую энергию туда не пускают. Знаете, да? Заметили? Женщин не пускают изначально в пещерах сидели мужчины то есть вот аскетизм где нет окон это мужское это мужское действие то есть везде где окон нет по сути там нет богородичного луча богородичного света окна ассоциируются у людей с чем с глазами но ну, по сути окна это глаза души дома скажем так, вот назовем это в буквальном смысле, и при этом глаза небес называют, Богородицу называют глазами небес, небесными глазами. Богородица, Мать Мира, Дева Мария, можно называть по-разному, это небесные глаза. А глаза дома — это окна. А глаза наши физические мы называем зеркалом души. Так вот, все, что происходит с нашими окнами, напрямую связано с нашей душой, с миром эмоций, с нашим наслаждением, настроением, с нашим эфирным телом, с нашей женской энергетикой. Там, где нет окон, там, ну, по сути, женской энергетики мало. Если плохо проходит свет через стекла, через окна, а вот не заходит свет. Ну по сути как бы не освещается, не освещается вот от слова святость, да, вот не кристаллизируется дом, не освещается энергетикой Бога. Если плохо, проходит свет через окна. Соответственно, из-за этого да, вот всегда существовали вот эти ставни. Да, вот в, ну Вы знаете, да в наших старых домах, хатках там, всегда были ставни, то есть как веки, типа закрыть, открыть. И это олицетворяет собой открытость души. то есть И люди, которые закрывали ставни, прохожие всегда знали или соседи окружающие, что вот сейчас этот человек хочет желает побыть внутри себя, вот ему сейчас во внешний мир идти неинтересно, да, то есть закрытый стам, это был даже сигнал, что я никого не жду в гости, не приходите, пожалуйста, ко мне сейчас, я ухожу в пещеру, получается, то есть женская энергетика, это общительность, да, это забота, это коммуникация. Ну, по сути типа такая бабонька раз закрылась я в пещерке закрываю ставни женщины тоже так поступали часто если вот у них например цикл на да? то есть с помощью вот окон люди в принципе с древних времен общались общались окружают с окружением с окружающим миром свет в окне свет в окне дома свет который попадает внутрь через окна это свет бога соответственно это энергетика творца и окна должны быть чистыми всегда всегда чистыми прозрачными ясными четкими потому что это глаза души это как мы уже выразились глаза небес то есть это богородичное место вот представьте себе что ваши окна это иконы просто иконы вот вы бы разрешили иконам быть заляпанными закветенными запыленными иконам вот это и вот представьте на минуточку да вот прикройте иконы ой-ой-ой а свет внутри дома всегда ассоциировался с, наоборот, с очагом, то есть не гасит, да, вот женщина свет, там, не выключает свет, пока все домой не пришли, и это ассоциируется с женским сердцем, то есть не надо выключать свет в окошке, там, в коридоре, ну, какое-нибудь окошко должно излучать во внешний мир свет, и это, как маяк для всех ваших родных и близких там то ли у вас ребенок где-то бродит то ли у вас еще муж куда-то ну, не вернулся с работы если э, у вас муж вообще сейчас не дома например э, в какой-то командировке, он уехал надолго значит ночью горит свет в каком-то окне пока он не вернется и только тогда в этом доме когда все вместе свет э, гасят и в окошке никому не маякуют.